Ну, я читать буду, на чем откроется. Когда она с другим связалась, а я отпал как таковой, какой она себе казалась таинственной и роковой, Как недвусмысленно кипела зубоскрежещущая страсть в том, как она не в такт хрипела про окончательнее пасть и в колебании и недолгом в плену постылого житья, я меж чувством стал быть и долгом, хоть толк, конечно, был не я, он был исполнить волю рока уйти с печалью неземной, чтоб милосердно и жестоко прикончить то, что Насколько ей была по вкусу роль разбивающей сердца, гордячки собственного трусу, предпочитающей борца, я все бы снес. Но горем сущим мне было главное вранье. Таким бесстыдным счастьем сучьем вовсю разило от нее. Ей-богу, зло переносимо. Как ураган или прибой, Пока не хочет быть красивой, Не упивает со собой, взирая, Как пылают трое или отечество, Пока палач не зрит в себе героя, А честно видит мясника. Но пафос, выспренность, невинность, Позор декора, смрад-тират, Любезный друг, я все бы вынес, Когда б не этот драм-театр, вы, перетерпевший корчу, Слегка похлопав палачу, я бенефис тебе испорчу, и умирать не захочу. Ноябрь злодействует разбойник, на крышах блещет перламутр, играет радио, покойник пихает внутренностью внутрь, привычно стонет, слева шарит рукой, ощупывая грудь, сперва котлет себе пожарит, потом напишет что-нибудь.